Кому интересно поуглите, но вернемся в нашу игру. Данный оперативник получился довольно таки интересным и фаном со своей вилкой, и если вы меня спросите стоит ли он потрачить на него монет или денег, я скажу да, однозначно стоит, особенно для новичка. Обычно начинаю разбирать оперативника с его вооружения, но в этот раз начать хотелось бы с его способности, незаконченное дело.